Меня зовут Галина, я 60 лет, мне 60 лет, то есть <связать> я пришла в компанию с большими проблемами, у меня была аллергия, несколько практиков в клинике, два раза увозили, гипертония была второй степени, очень много заболеваний, самое большое, это что самое серьезное случилось, это онкология, и когда мне предложили операцию, я отказалась и пошла искать пути, я прошла много компаний, в конце концов попала сюда по приглашению тоже Любовь Витальевна, очень ей благодарна. Я начала, я поверила как-то в эту компанию, начала пить продукцию, купила дом, начала делать массажи. И уже третий месяц я принимаю продукцию, анализ, по маркеру у меня хороший. Гипертония ушла, таблетки я не пью. Ну, я не знаю, мне кажется, это чудо, и надо поверить внутри себя, и тогда у все будет хорошо. Спасибо а -а -а. всем. Татьяна, мне 45 лет. В компании я третий месяц. Значит, в 2008 году у меня была, вернее, я попала в аварию, у меня были проблемы со стеной. Звоночник мой травмировал. Спать я не могла ни на спине, ни на животе. И по утрам двигательная активность такая, пока раскачаешься, потом к обеду уже немножко шевелишься. После двух она восстановилась. Я даже не поверила сама себе, думаю, странно. Лежу в любой позе, спину не больно, утром встаю, шевелюсь как живая, как настоящая, а то прям как это на шарнирах. И вот еще недавно у меня, на той неделе буквально, ну, видимо, переработала слегка, давление у меня упало 40 на 70. Угу. Мои тут в офисе как раз дело было, девчонки переволновались уже, скорую вызвали. А я уже, честно говоря, даже немножко потеряла сознание, я не помню, чего там мне говорили, я помню только что мне голову спрокинули, влили в меня. Флакончик Феникса, вот этого препарата, все. волшебного. Дали стаканчик чаю потом. Опять же вот этого волшебного императорского. И 10 минут спустя, буквально, пока скорая ехала, я уже была в порядке. Они приехали, давление у меня 110 на 70. Они говорят, зачем вызывали? Желаю здоровенького Я прям в восторге от этой продукции. Вот такая продукция. Приходите, Мне 38 лет, я четвертый месяц компании пришла. Одна из причин, по которой я пришла, это здоровье нашей мамы. Мама у нас была в плачевном состоянии. Она плакала день и ночь, у нее полиартрит, артроз, остеопороз, защемление нерва и нога у нее вообще не ходила. Ну, то есть она не вставала, не ходила. Положили у него логи, 21 день пролежала, какую, какую положили, такую привезли. Пейте наркотики и бежите. Она также продолжала плакать. Мы купили биоэнергомассажер, купили продукцию. Буквально через маленький промежуток времени она перестала плакать. Она стала потихоньку вставать, все лучше и лучше. Потом она стала уже как бы сама себе обихаживать, то есть готовить. И все, полы моет, готовит. Сейчас уже и костыльки все забросили, на улицу ходит. То есть она ну, как бы полноценно стала жить, стала ходить и перестала плакать. Свои личные результаты у меня были сильные головные боли, постоянные пила таблетки. Сейчас голова не болит, была пяточная шпора, шпоры нет. Как бы. И вся семья у нас пьет продукцию. Мы очень рады, что познакомились с такой компанией, что у нас есть такая возможность. Теперь мы лечим всех, даже животных. Ухо завалило, феникс. Глаза маленькая, это феникс. Как бы. Даже зуб у сына вот недавно заболел, хватилось ни одной обезболивающей таблетки. Этот феникс приложили на коленник наш. 15 минут, все прошло. Без Он болезненно. уснул, как бы на завтра вылечил зуб. Спасибо компании Любовь Италия». Меня зовут Любовь, мне 62 года в компании, я пришла по здоровью. Локти сильно болели, колени болели, но пропив полугодовую программу, значит... Этой продукции я получила результат, которого вообще даже не ожидала получить. Я очень часто болела простудными заболеваниями. И после каждой простуды у меня раздувались губы, раздувался нос, и на руке два таких красных пятна вылазило, которые очень зуделись, отцарапались. В общем, ужасное состояние. Очень много пила таблеток противовирусных, противогерпесных. Но через 7-10 через дней все это проходило, но после очередной простуды опять все это вылазило. И я, значит, думаю, что это такое со мной, это где-то с 2008 года, что такое случилось. Я сдала, когда кровь у меня в крови обнаружили цитамегаловирус. Это герпес нового поколения. То есть он не, не, не пузырями вылазил, вот в такой форме. И с каждой простудой все это усугублялось, потому что эти пятна стали вылазить уже у меня на другую руку. В 2014 году я провела вот этот курс этой продукции, и вот с того момента у меня ни разу ничего, нигде больше простывать. Тоже простываю, но ничего нигде никогда не влазила. Спасибо Зое Николаевну, что она меня пригласила в компанию. Семь лет назад, когда я болела, я проходила э, УЗИ сосудов головного мозга, да? ладно, У меня там обнаружили аневризму, что это опасная штука, я знала. Ну, а так как у меня давление нормализовалось, уже не так страшно было. Но есть она, есть. Мне сказали, она, возможно, врожденная. А врожденная, я думаю, что не уходит, да. Буквально три дня назад я сходила на УЗИ головного мозга, УЗИ сердца. Мне сказали, что тут ищите, идите отсюда. Я говорю, аневризму мне поищите. У меня, говорю, вот тут у меня документ есть. Я с ним уже шучу, о чем? Он говорит, ну нет у вас, но нет, я говорю сразу, поверьте, на мой опыт большой. Вот, поэтому огромная благодарность компании за такой уникальный продукт. Ну а с массажером мы просто волшебники теперь все стали. да? Поэтому домашний аппарат, можно на нем обучиться очень быстро.